Здравствуй, Путник! Что у тебя сюда занесло? Прошло несколько дней в поиске ближайшей зеремы. Поймите меня. Да, походи в ближайший дом. Обустраивайся, нас скоро пройдет. Хорошо, спасибо большое, что приняли. Здравствуй, Путник, что ты тут делаешь? Здравствуйте, я это понимаю, вы мэр. Да, я мэр, Все правильно ты понимаешь. Что тебе надо? Мои в деревню разограмили разводники, чтобы бежать поблизости деревни, и я побежал в эту сторону. Кей, еще в мы к ним даже не готовы. Не волнуйтесь, слава богу, я да, пока до вас успел зайти. Молодам Ларфейс подготовился к битве. Барфейс? Что это такое? Ты не знаешь, что такое Барфейс? Ну так капец, человек. Так, опущу пару жителей из Макарова, а лучше есть еще чего-нибудь. То их жителей убейте только вы. Ладно, я займусь этим лично. Пройдите мне парабайтов за часа около кузницы. Так да, точно. Все, можете идти, а я же со своими делами займусь. Жители без лишних разговоров. Я все вам объяснял. идемте за мной.